Вот оно, дальнебоевское братство. Вот впереди меня едет чмо. По-другому я его никак не могу назвать. На польских номерах, но явно украинец. Чуть не выпихнул меня в кувет. Зеркало сложил на ходу. Сигналю, что постановился. Покер. Едет. Вот сейчас, если пойду на обгон, будет выпихивать меня. Будет бить машину, пускай бьет. Номера его только вот... WP-7177C или S русская Ну, сейчас пойдем на обгон О, что творит? Давай, давай, давай, давай Давай Бей Бей, бей, бей, бей Тормаживается, паскуда. Ребят, короче, дорога на Варшаву, двоечка. Сейчас не знаю, посмотрю, какой километр красная сканья. Смотрите, аккуратненько. О, что творит? Как так, так в полиции ездит, но что-то махает вон через окно. Да бери автомат, если ты такой защитник. Бери автомат и едь на Украину защищай. О, 188-й километр, двоечки. Я-то тебе что плохого сделал? Поспутник. О, оттормаживается. Ну что, сейчас пойдешь резать? А, кидает что-то. Он саморезы выкидывает через окна. Я думаю, что он там машет, он саморезы выкидывает через окна.